Я профессор, доктор медицинских наук Нигай Нелла Григорьевна. Хотела бы поделиться изумительным эффектом оздоровительной системы Фухоу у мужчины 30 лет, у которого я еще и являюсь экспертом по УЗИ, у которого я увидела гипоплазию обоих яичек. В течение двух месяцев он применял эликсир. Феникс по бутылечку в день, затем Линджи по две капсулы в день, три драгоценности Эликсир и чай э, Лювей. Через два месяца я также смотрела его на УЗИ, и яички у него выросли до 30 миллиметров. Это просто изумительно, ведь я сама врач, и вижу, какие идут... Эффекты. Партнер компании зовут меня Майсупова Валентина. Я хочу поделиться своим уникальным результатом: в 2013 году к нам пришла женщина 52 года, рак второй стадии достаточно тяжелый рак груди. Ей предложили химиотерапию и операцию. Узнав о нашей продукции и то, что есть возможность вылечиться, она полностью пропила нашу продукцию: эликсир, феникс, три драгоценности, капсулы, линджи, кальций, чай, и получила уникальный результат. В этом году, так как у нас была пандемия, она плюс добавила эликсир, легенду «Феникс». В этом году полностью прошла обследование, и э, обследование показало, что у нее опухоли нету Я э, с, с огромной благодарностью благодарю нашу компанию, всех руководителей, которые создали этот уникальный продукт. Я Хаси галия В 2017 году диагноз холестеатома височной кости операции. После операции мне... Чудесным образом помогла продукция компании Фахов. Системное применение линджи, эликсира «Феникс», Сансин, пасты розы, кальций, чай «Люве» я просто стаканами пила, и результат налицо. В 2021 году, когда мне поставили диагноз киста носоглоточной, я уже не шла на операцию. Я знала, что благодаря нашей продукции… Капли в нос эликсира Санцин, эликсира Феникс, чередуя, я получаю замечательный результат. На сегодняшний день я благодарна компании, я VIP-партнер и буду помогать так же, как помогала мне компания. Меня зовут Латифа. В моей команде партнер Сауле 50 лет, ей назначили операцию пересадка печени. Но на это время у нее гемоглобин, давление было очень низкое. А благодаря... Продукции системному употреблению линжи, эликсир феникса, пасту розу, чай Лювей, санцинофенция, кальций, она получила колоссальный результат. Врачи сказали, мы не видим никакого повода вам делать пересадку печени, потому что все анализы были отличными. Мы благодарны руководству компании ФОХОВ за очень прекрасный результат. Продукт. Я, Илюсизова-Кульсара. У меня была проблема герпес в половых губах и папиллома на груди. Не знала, как от этого избавиться. Врачи сказали, низкий иммунитет. Я боролась с этим. Продукцию корпорации Фухоу начала пропивать. Это эликсир Феникс, эликсир Сансин, капсулы Линжи, пасту Розу, чай Лювей и кальций. Буквально на следующий день... Исчезли папиллома на груди и герпес с половых губов. Я благодарна корпорации ФОХО за такую уникальную продукцию. Я сейчас являюсь партнером корпорации ФОХО. Здравствуйте, глубоко уважаемые партнеры и друзья. Меня зовут Рахимдинова Аида. Я врач-инфекционист. За последние три года я получила очень большие результаты по применению биоэнергомассажера. Первый результат – это результат моего сына. В два года было кровоизлияние в головной мозг. В результате образовалась у него правосторонний гемипорез. Сейчас, на данный момент, после применения массажера, на 70% есть большие результаты. У себя была множественная фиброзно-окистозная мастопатия. На данный момент повторное УЗИ не выявило. Это после 10-15 сеансов биоэнергомассажера. Очень благодарна Всевышнему, благодарна корпорации Сухо в лице президента корпорации господина Юфея. Благодарю. Добрый день, уважаемые гости и партнеры. Меня зовут Абдуолеева Динара. Я врач в ультразвуковой диагностики. К моменту прихода в компанию у меня было заболевание печени. И как врач доказательной медицины я понимала, что а, излечиться самостоятельно от этой болезни невозможно. В течение года я получаю свой уникальный результат. В течение двух лет у папы снимается пять показаний к операциям по грыже позвоночника, по внедрению кардиостимулятора, по аденоме, по глаукоме и операции по тазобедренному суставу. Это уникальные результаты, которые мы видим по сей день. В восточной медицине есть такое понятие регуляции и восстановления, где нет в доказ доказательной медицине. И поэтому я благодарна Всевышнему за, за здоровье близких, за свое здоровье. И у великой компании прекрасное будущее, в котором мы сейчас находимся. Добрый день, уважаемые лидеры и гости. Меня зовут Канадбек Загульзат. У меня было очень серьезное заболевание головного мозга, опухоль головного мозга. Пропивая продукцию, получая массаж, я получала классный результат. Я счастлива, я здорова. И благодарю господина Юфе за такие возможности быть счастливой, быть здоровой и красивой. Благодарю всех. Добрый день, уважаемые наши гости, наши лидеры, партнеры. Меня зовут Тамара Акунова. Мне 59 лет. До ФОХОУ меня долгое время у меня беспокоила э, межпозвоночная грыжа довольно-таки больших размеров, 6-8, И благодаря системному применению нашей продукции и биоэнергорегуляции, э, и на данный момент оно не беспокоит. Э, я благодарна руководству компании, я благодарна всем, кто вложил в меня вклад именно на здоровье. Меня зовут Жарат Казин Султанович, мне 67 лет. В начале этого года у меня случился инфаркт. По скорой помощи я был доставлен в областную больницу города Кустаная, где мне сделали операцию, поставили два стенда. После операции врач посоветовал мне обратиться в президентскую клинику на шунтирование. Так как у меня гипет второго типа, я отказался. Через жену я узнал про компанию «Фахов», где можно здоровиться. Придя в компанию «Фахов», благодаря биомассажеру я восстановил свое здоровье. И через полгода я пошел на обследование плановое. По моему удивлению, было... удивлению сосуды были чистые, сцены были прозрачные. Здравствуйте, меня зовут Гульнара, мне 44 года, в компании я с 2019 года. Более 20 лет я страдала сезонной аллергией на цветение растений, которая начиналась в июле и продолжалась, пока не выпадет снег. Она переросла у меня в астму, я сидела на гормональных препаратах. Постоянно задыхалась, самочувствие было ужасное. Но получая сеансы биоэнерго-регуляции на нашем чудесном биоэнергомассажере, я уже два года не страдаю аллергии. Меня зовут Аман, мне 48 лет. В прошлом я работником МВД, более 28 лет. У меня была межпозвоночная грыжа 8 мм. На протяжении 6 лет я проходил лечение в городе России, в Алмате в городе Астане, где мне ничего не помогло. В конце концов, меня отправили в хирург. Хирург сказал, что операция 50 на 50 с риском. После чего я услышала компании ФАХО. После сеансов биоэнергии массажеров в течение месяца у меня прошли боли. По истечению года применения БМ я сделал МРТ, где врачи не обнаружили грыжу. Был лишний вес. Сейчас у меня минус 18 килограмм. Меня зовут Зауреш. Компании всего 5 месяцев я. Мне 58 лет. Я гипертоник 40 лет, 35 лет у меня бессонница была, 7 лет грыза ногти. На сегодняшний день, получая биоэнергомассажер, у меня все восстановилось. Всем здравствуйте, меня зовут Татьяна Афберик, мне 52 года. В 2017 году я получил сложную травму левого плеча. В течение двух лет я лечился в лучших медицинских учреждениях города Кустаная, города Нос-Султан и Российской Федерации. Проходил реабилитацию в нескольких санаториях, в том числе в Бубновского. По истечении двух лет функционал руки не был восстановлен, руку выше локтевого сустава я поднять не мог. В 2019 году я услышала координации Фахов о биоэнергетическом массажере. я на пробный сеанс, после 27 минут биоэнергетический массажер дал результат, которого не могли достичь врачи двух стран.